Добрый день, друзья! Сегодня я расскажу, как зарегистрироваться в партнерских программах и где размещать реферальные ссылки. Меня зовут Елена Романова, я практикую партнерский маркетинг уже около года, и сейчас хочу поделиться опытом и своими знаниями, потому что понимаю, как тяжело сориентироваться новичкам особенно на первых этапах. И буду рада, если эта информация будет для вас полезной. Итак, поехали! Как зарегистрироваться в партнерских программах и где брать партнерские ссылки. Во-первых, к этому эфиру я прилагаю свой список проверенных партнерских программ. Вы можете им пользоваться, это авторами, с которыми приятно работать. У них хорошая линейка продуктов, у них продукты востребованные, очень высококонверсионные. Конечно, это далеко не полный список, но я пока работаю именно с этими авторами. Во-вторых, воспользуйтесь сервисами партнеров и их каталогами. Например, есть каталог продуктов на JustClick, есть каталог продуктов на Lopart. Кроме того, если вы введете, введете в поисковик запрос «Каталог партнерских программ», то найдете ряд интересных сервисов. В-третьих, пользуйтесь поисковиком. Например, вводя в поисковый запрос «Блог Владислава Черпаченко», поисковик выдаст все ссылки на его продукты. Помимо описания будет ссылка на его лейнинг, продающую страницу. Перейдите на эту страницу, проскрольте ее в самый низ, и часто здесь можно увидеть ссылку на партнерскую программу автор. И когда вы будете нажимать на эту ссылку и регистрироваться в партнерской программе, вам нужно будет понимать, что каждый автор использует свою систему и свои интерфейсы партнерских программ. И одни из самых популярных мы сейчас с вами разберем. Разберем опять на примере Владислава Челпаченко. Сегодня я его пиарю. Нажав на любую выбранную вами ссылку, мы попадаем вот на такую страницу, вот в такой интерфейс. Как правило, на таких страницах есть видео, есть отзывы, есть преимущества, почему нужно стать их партнером. Нажимаем на кнопочку «Регистрация» в партнерской программе и попадаем вот в такой интерфейс. В интерфейс мы видим, что магазин магазин «На все 100» ведет свою партнерскую программу на платформе Just Click. И поскольку я уже зарегистрирована на этой э, платформе и вообще в этой партнерской программе, программе, то мне нужно будет нажать кнопочку «Нажмите здесь». В верхнем правом углу экрана. То есть, если у вас уже есть аккаунт, вы всего лишь нажимаете на эту ссылку. Если у вас аккаунта нет, вам нужно будет пройти несложную регистрацию, заполнив соответствующие поля. Это несложно. И Just Click после этого вам нужно будет всего лишь подтверждать, стать, нажимать на кнопку стать партнером. Далее, вы попадаете в рекламный кабинет, где и будут размещаться ваши партнерские ссылки. Справа мы видим партнерские ссылки, а слева мы видим описание продуктов. Еще один интерфейс, с которым вы можете столкнуться, это autopay.com. В принципе, все системы работают одинаково. Вы сами понимаете, как на телевидении есть разные каналы, есть URT. Есть ТНТ, есть СТС, так и в партнерских программах есть разные подходы к ведению партнерских программ. Поэтому каждый автор использует то, что ему удобно. Вернемся к автопей.ком. Эта страничка также может содержать видеоинструкции, различные оферы. Она может выглядеть по-разному. Эту страницу моделирует сам автор. Вводим имя и имейл. и вот пример регистрации. В партнерской программе на autopay.com. Еще раз хочу подчеркнуть, что страницы регистрации приблизительно одинаковые во всех программах. Что касается графы «Желаемый логин» – это тот самый идентификатор вас в партнерской программе. Его вы просто придумываете. После заполнения всех полей у вас появятся вот такие данные «Регистрация успешно завершена». Во-первых, к вам на почту придет сообщение о регистрации в партнерской программе. В письме будут содержаться данные, пожалуйста, их сохраните, а также ссылка на ваш личный кабинет. У меня партнерок много и все явки пароли запомнить, конечно, невозможно. У вас тоже будет партнерок много, поэтому заведите себе отдельный блокнот, в котором будут храниться ваши данные. Дальше переходим по ссылке из письма, вставляем логин и пароль тоже из письма, вводим капчу и попадаем в партнерский кабинет. Вот так он выглядит. Как найти ваши реферальные ссылки? Это главная страница. Смотрим верхнюю строчку. Главное. Переходы. Заказы. Партнеры. Уведомления. Реклама. Мои ссылки. Стоп. Проваливаемся сюда и здесь в разделе «Мои ссылки» находятся те самые реферальные ссылки, которые вам и нужно рекламировать. Обратите внимание, вам нужно брать ссылку из левой колонки, там где прописан ваш идентификатор. Если вы помните, при регистрации я вводила единицы, вот мои единицы я сейчас вижу в моей партнерской ссылке. У вас будет тот логин прописан, который вы завели. Это могут быть цифры, это могут быть буквы, это может быть комбинация цифр и букв. Главное, чтобы в середине вы видели ваш идентификатор. В джазклике этого нет. Там только одна ссылка, и там вы не запутаетесь. Разобрались, как регистрироваться в партнерской программе. Едем дальше. Где размещать эти ваши ссылки? Конечно, если у вас есть свои площадки, а именно сайты, блоги, аккаунты в социальных сетях, то в первую очередь размещаем на них. Здесь аккуратно, не надо спамить, надо этично предлагать через свои посты, иначе рискуете испортить карму своему аккаунту и вообще подмочить свою репутацию. И на собственных ресурсах вы можете размещать свои ссылки бесплатно. Еще один способ бесплатного продвижения – это канал YouTube. Вы записываете обзор какой-нибудь партнерской программы и выкладываете видео на своем канале. Потом также тиражируете его по социальным сетям. Партнерскую ссылку вы размещаете в описании под видео. Только ставьте ее где-нибудь в начале, в пределах первых пяти строк. В самом же видео призовите пользователей перейти по ссылке под вашим роликом, чтобы получить подарок, узнать подробности, зарегистрироваться и тому подобное. Хочу отметить, что при правильной оптимизации канал YouTube сослужит вам хорошую службу, так как ролики на нем прокручиваются годами. Только не забывайте менять свои реферальные ссылки, чтобы они были актуальны. Теперь переходим к платным способам размещения ваших реферальных ссылок. И это реклама. В первую очередь, это реклама в поисковиках. В поисковиках Яндекс, Гугл, Таргетинг, ВКонтакте и других соцсетях. На скриншотах примеры моих рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google AdWords. По цене. Минимальное пополнение баланса здесь 1000 рублей плюс 18% НДС. То есть, если вы хотите протестировать на 100 рублей вашу рекламную кампанию, то вам нужно будет пополнить свой кабинет все равно на 1180 рублей. Имейте это в виду. Менее затратные рекламные кампании. Рекомендую рекламную сеть Хантерлит. Здесь можете использовать разные виды рекламы – графику, видео, текст. Я использую баннерную рекламу, и я специально сделала скриншот своего кабинета, чтобы показать вам, что переход у меня стоит всего 20 копеек. Здесь нет минимального порока, можно положить 100 рублей, протестировать, НДС здесь тоже нет. И последнее, что я хочу вам посоветовать. Это реклама в чужих рассылках. Для этого есть хороший сервис – биржи рассылок «Базар email. В пределах 1000 рублей вы можете заказать рекламу в двух небольших рассылках. Для, для рекламы по чужой рассылке вам нужно подготовить продающее письмо. Далее выбираете себе автора с подходящей тематикой и создаете рекламную кампанию. Конечно, вам это сейчас может показаться сложным, но поверьте, что это гораздо проще и дешевле, чем реклама в Google. И это все, что я хотела вам сегодня рассказать о партнерских программах. Теперь подарки. Так как это мой первый вебинар, я решила сделать вам подарок и предоставить еще плюсом ко всему набор чек-листов для работы с партнерками. В комплект входит чек-лист по выбору партнерской программы для новичков. Чек-лист «10 инструментов для работы с партнерками», как продвигать партнерки на YouTube-канале, интеллект-карта, реклама партнерок на тематическом блоге, а также список рекомендованных партнерских программ. Все чек-листы снабжены наглядными скриншотами с ссылками на дополнительные полезные видео, статьи и инструкции. И все материалы, и список партнерских программ, и наборчик листов, а также ссылки на сервисы, о которых сегодня шла речь, вы все найдете под этим видео. Стачивайте, пользуйтесь, используйте. А я с вами прощаюсь до следующих эфиров. Желаю вам больших продаж и хороших комиссионных.